гименопластик это моя такая конек получился но очень случайно на самом деле потому что никогда этим до этого не занимался что я онколог и мне казалось что это бред вообще что за операция она абсолютно технически несложная но ее нужно сделать так как-то по желанию клиента у меня есть пациентка которая вышла замуж за в арабские эмираты в арабских эмиратах перед тем как женщиной смотрит ее гинеколог вот. И то есть нужно сделать пластику таким образом, чтобы, когда смотрит гинеколог, не было следов. Вот я это сделала, пациентка моя счастлива. Вот. И после этого такое сарафанное радио, поэтому девчонки ко мне приходят, именно друг друга друг другу рассказывая, как это выполняется. Но на самом деле то есть она бывает абсолютно разная, и у меня такой индивидуальный подход, то есть у меня была пациентка, которая сказала, что мне нужно на следующей неделе лишиться девственности, на следующей неделе. То есть, ну, какой шовный материал туда можно применить, что на следующей неделе, говорю, волосом твоим, если только можно сшить, вот, но все, слава богу, получилось. То есть, это все очень индивидуально. Я разговариваю с пациенткой, и э, она говорит мне о том, что она хочет, когда это будет, долгосрочно это будет, это нужно там кровотечение, это нужно только ощущение барьера, это нужно что-то, что-то, то есть, это все очень индивидуально, вот. Но нравится мне эта операция, потому что когда ты получаешь какие-то, что как все прошло, что все удачно, очень рада этому.